Всем привет! В научно-фантастическом цикле «Культура» шотландский писатель Ян Бэнкс мечтал о межгалактическом обществе будущего, где интеллект выйдет на новый уровень благодаря взаимодействию человеческого мозга и компьютера. В 2016 году Илон Маск втайне запустил проект нейролинг чтобы воплотить мечты фантастов в настоящую реальность. Спустя 4 года Маск готов продемонстрировать свои планы по взлому человеческого мозга всему миру. 28 августа предприниматель представил прототип устройства, которое однажды можно будет внедрить нашу голову, сделав из нас киборгов. Но как именно это будет работать и какие возможности он предоставит обычному человеку, давайте попробуем разобраться. Но для начала не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не упустить другие интересные видео. С технической точки зрения, киборг это любое живое существо, которое имеет в своем теле какое-то искусственное устройство. На самом деле, киборги уже давно живут среди нас. И по мере развития технологий, их будет становиться все больше и больше. Если мы действительно хотим исследовать космос, то нам просто будет необходимо усовершенствовать свое тело меня носовали. Различные модификации позволят радикально продлить продолжительность человеческой жизни и смогут помочь людям с тяжелыми травмами или неизлечимыми болезнями. Именно для этого и был создан проект NeuroLink. Компания ведет разработку ультратонких электродов, которые имплантируются в мозг для стимуляции нейронов, цель которой – адаптировать технологию для лечения пациентов с частичным или полным параличом всех конечностей, обычно возникающих вследствие травмы спинного мозга. Предполагается, что четыре таких чипа будут устанавливаться в мозг человека. Три будут располагаться в области мозга, отвечающей за моторику, а один в самотосенсорной области, которая отвечает за ощущение нашим телом внешних раздражителей. Каждый чип имеет очень тонкие электроды, которые будут вживляться в мозг с лазерной точностью с помощью специального аппарата. Посредством этих электродов будут проводиться стимуляции нейронов. Чипы будут подсоединяться к катушке индуктивности, которая, в свою очередь, будет подключена к внешней батарее, установленной за ухом. Как объясняет Илон Маск, мозг состоит из двух систем. Первый слой – это лимбическая система, которая управляет передачей нейронных импульсов. Второй слой это система коры мозга, которая управляет лимбической системой и выступает в роли слоя интеллекта. Нейролинк может стать третьим слоем и оказавшись поверх двух остальных, работать с ними сообща. Он также может восстанавливать утраченное зрение даже при повреждении зрительного нерва. И кроме того, технология сможет возвращать слух. С помощью чипа звуковые волны будут направляться непосредственно в мозг, минуя ухо и предверно улитковый нерв. 28 августа Маск провел уже вторую публичную демонстрацию технологий, в ходе которой он представил переработанную версию нейроинтерфейса, а также показал результаты работы на двух свиньях, которым успешно имплантировали чип. Миллиардер сравнил новую версию нейролинк с другими нейроинтерфейсами и прошлым прототипом. По его словам, предыдущая версия с внешним заушным передатчиком была слишком громоздкой. Теперь же вся электроника размещена в чипе под названием Link. Диаметр которого составляет 23 миллиметра. Он помещается под кожу и сквозь череп подключается нитями к мозгу. Чип полностью скрывается после имплантации и не ощущается владельцем. А снаружи он сливается с костью черепа и практически не виден. Имплантацию чипа проводит полностью автоматически робот-хирург. Он просверливает в черепе небольшое отверстие и подключает чип к мозгу через гибкие нити. Маск заверяет, что операция проводится в течение часа и может быть выполнена без анестезии. Нет риска повреждения тканей и нервной системы, а покинуть клинику можно будет в тот же день. Работу устройства Илон показал на двух свиньях, которым успешно вживили чипы за два месяца до демонстрации. Удаление импланта не влияет на функцию нервной системы. Одной из свиней удалили чип, и животное продолжало себя хорошо чувствовать. Поэтому нейролинк можно будет при желании удалять или обновлять на более актуальные модели без вреда для здоровья. Во время презентации на экранах демонстрировались показатели мозговой активности свиней. Чип отслеживал активность осязательного центра мозга животного и реагировал на его прикосновение к объектам. Интерфейс может тонко работать с нервной системой. Например, когда свинья находила еду, чип фиксировал пиковую активность нейронов. Пока Маск продемонстрировал только чтение сигналов мозга, но в перспективе Neuralink планирует, чтобы устройство могло не только считывать, но и записывать информацию в лечебных целях. Новый чип будет более функциональный и производительный, чем все прошлые модели нейроинтерфейсов. Он может транслировать музыку и работать с различными устройствами по Bluetooth-соединению. А число электродов для передачи информации от нейронов уменьшилось до 1024, когда в предыдущей версии их было более 3000. Также в июле 2020 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов отметило NeuroLink как инновационный продукт. Текущие тесты безопасности показывают максимальные оценки во всех категориях, что разрешает компании готовиться к первым тестам на людях при получении лицензии. Более того, Илон Маск говорит, что люди перестанут привычно говорить, так как будут общаться по типу телепатии с помощью этого импланта. Он утверждает, что люди смогут перезаписывать свои воспоминания и даже изменять их. Они смогут программировать свой мозг и закачивать новые навыки. Но на самом деле, к созданию из нас киборгов, Илона сподвигла не помощь больным людям, а страх перед искусственным интеллектом. Он неоднократно заявлял, что опасается искусственного интеллекта и призывал лидеров Кремниевой долины не спешить с его развитием, до тех пор, пока не будет единого мнения о том, чем чреватое появление разумных машин для будущего человечества основные опасения маска связаны с тем что роботы могут рано или поздно превзойти человека по интеллектуальным способностям он считает что фундаментальная разница между компьютером и людьми в том с какой скоростью они могут общаться люди способны воспринимать огромное количество информации зрительно и на слух но не могут моментально делиться своими мыслями с другими как говорит сам илон Нужно попытаться соответствовать машинам, иначе человечество проиграет. А если не можешь победить, присоединяйся. А как вы думаете, действительно ли Илон Маск хочет спасти человечество и сделать его более совершенным? Или это часть всеобщего заговора по чипированию населения и управлению им? Пишите свои ответы в комментариях.